Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Креда нашего админа «Честность, прозрачность и платежеспособность». Как вы видите, я нахожусь у себя в кабинете. Первое, что, чтобы стать нашим партнером нашего, нашего фонда, конечно, вам нужно пройти регистрацию. А регистрация довольно-таки у нас простая. Ссылки наши открываются во всех со социальных сетях. После того, как вы нажимаете, выставляете галочку, чтобы согласно с условиями нашими, перед вами открывается всегда пользовательское соглашение. Это оферта. Я всем советую прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к спонсору, который дал вам реферальную ссылку свою, по которой вы регистрируетесь, ни к нашей администрации. На сегодняшний день у нас в фонде более 170 тысяч рабочих кабинетов. Выплачено нашим партнерам уже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 Что у вас за продукт в вашем фонде? Да, ребята, нашим продуктом являются наши 12 уникальных маркетинг-планов. Наши, которые настолько уникальны, что работая на одной площадке, вы получаете доход сразу же с трех площадок. Есть закольцовки на этих площадках. И, да и вообще... У нас такие заработки, такие, столько денег заложено в наш маркетинг, что нам не нужны никакие продукты. Вообще, ну, деньги правят миром, начнем с того, что и нашим продуктом являются, конечно, деньги. Я хочу сегодня вас, вам рассказать именно о наших площадках. Я вам сейчас их расскажу, какие у нас. У нас есть такая площадка, как VIP-зоны, вход 10 тысяч. Есть два Crazy Market Mini. Вход можно входить со 100 рублей и можно старт своего бизнеса делать с любого стола. У нас здесь открытый вход в любой стол. Есть Crazy Market где вы можете зайти с 2000 и заработать, по-моему, 48 тысяч, я считала. Здесь три жилищные программы. Можно входить из 5 тысяч, можно входить из 500 рублей, можно входить из 50 тысяч и заработать более 7 миллионов рублей и купить себе жилье. Здесь еще у нас есть и две автопрограммы, которые автопрограмма Energy Mini и автопрограмма Energy. Эти две программы вам позволят купить очень хороший внедорожник, если вы приложите максимум усилий и будете развиваться именно только на этих площадках. Но на площадке, например, «Автоэнерджи мини» вы зарабатываете более двух миллионов рублей. Вы можете не обязательно купить, например, автомобиль, вы можете купить себе а, какое-то жилье. А, не за 7, не за 8 миллионов, а вот именно за эти а, 2 миллиона 400 тысяч. Есть у нас еще такие а, площадки, как World Money. Это наша основная площадка, которую мы стартовали с этой площадкой. Она и называется World Money. А, да, и почему я с такой любовью говорю? Да потому что она принесла мне очень много ну, хороший доход. А, здесь входить можно... С одной тысячи а, есть привязка к первому столу, но а, здесь разработано а, 28 стратегий, где вы можете а, а, выбрать любую стратегию и с малым количеством партнеров выходить на очень хорошие деньги. Сегодня мы и поговорим об этих стратегиях, где... А, ну, всего лишь нужно будет, где 9 человек, где 12 человек, но вы выйдете на очень хорошие деньги. Есть такая площадочка, площадка ПДИ. Она маленькая, вход тоже открыт с любого стола. И здесь можно заработать 3 800 за один круг и купить себе какую-то другую площадку. Или же можно продолжать работать на этой площадке, постоянно получать по 3 800 и плюс двигаться а, по World Money. И поверьте мне, на World Money здесь очень хорошие заработки. А потому что у нас есть здесь закольцовка. Эти две площадки закольцованы. А есть площадка Golden Ring Mini. Эта площадка сделана в помощь а, нашей э, основной Golden Ring площадке э, Золотое кольцо. А, так как о, здесь вход 20 тысяч, а можно входить и с, через Golden Ring с удвоителя за тысячи, можно с тысяч сразу становиться в первый блок. И вы а, с, со второго стола вылетите за 20 тысяч вот сюда, на, этот, а, на эту площадку Golden Ring. Итак, ребята, давайте я перейду на слайды, и мы с вами разберем именно несколько стратегий, чтобы вы имели понятие, что такое стратегия. И, конечно, предложить своим партнерам поработать и заработать хорошие-хорошие деньги. Вот у нас есть площадка. Начнем с нее, с вип зоны Это площадка. Здесь тоже открыт вход в любой стол. Вы можете старт своего бизнеса делать. С любого стола. Итак, вход на 10 тысяч, но можно входить и за 20 тысяч. Тем самым вы в два раза сократите количество приглашенных партнеров. Первый и второй партнер, он дают вам переходы, куда за 40 тысяч на стол выплатить. Все. Следующие два партнера приходят и что... Вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. 22 тысячи делятся по 500 рублей четырем спонсорам. 10 тысяч идет реинвест в первый стол. Он у вас автоматом открылся. И за 8 тысяч у вас летит ваш клон в крейдер Market На эту площадку, на третий стол. На этой площадке тоже есть закольцовка. Следующие два партнера вам дают что? Опять 20 тысяч на баланс для вывода. И точно так же получает по 500 рублей 4 спонсора. За 10 тысяч идет реинвест. Вы уже выставили сюда и ваш реинвест стал сюда, закрыл одно плечо. За 8 тысяч на Крези маркет улетел на третий стол. Ваш клон. Следующие два партнера вам дают опять что? Да, 20 тысяч на баланс для вывода. 2 тысячи делятся 4 спонсором по 500 рублей. До 10 тысяч ваш реинвест идет в первый стол. И у вас что получается? У вас закрылся первый стол, и вы своим же клоном стали и заняли это место. Прекрасно? Прекрасно. Отлично. Правильно? Вот смотрите. Вот эту стратегию тоже нужно не сбрасывать со счетов. Она очень хорошая. Дальше. Следующие площадки. Это площадка, конечно, автопрограмма Energy Mini. Я уже о ней очень много говорила. А так как у нас... Так как у, у нас на этой площадке очень много работают команд. А, входить на эту площадку можно с четвертого стола. Вы тем самым сокращаете, посмотрите, насколько а, количество приглашенных партнеров. У вас всего первый партнер приходит, и у вас что? 3000 на баланс для вывода. А, 1000 получает ваш спонсор, за 2 у вас открывается... А вот этот вот э, стол накопительный. Второй и третий партнер вам дают переход в пятый стол. Итак, три партнера у вас открылся. Пятый стол. Теперь девять партнеров. И вы получили сколько? 39 тысяч. 750 это идет вот с этого стола. Их не считать. 39 и плюс 3 тысячи. Это сколько? 42? Правильно, 42 тысячи. Хорошая стратегия. Отличная стратегия, ребята. Отличная. Поэтому рассмотрите именно эту стратегию. Можно, конечно, и входить сразу же на пятый стол. А здесь вообще вариант изумительные. Пригласили первого партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Второго партнера пригласили 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего 12 тысяч на баланс для вывода. И это до бесконечности. Сколько вы хотите заработать, сколько ваша душа пожелает, столько и будете зарабатывать на этой площадке. Автор программа Energy. А Сход здесь составляет 30 тысяч. Но здесь можно точно так же войти и на 360 тысяч. 360 тысяч это что? Первый и второй три партнера это дают что? Ой, второй, да? А переход сюда в пятый стол. Следующие 9 партнеров, это 720 умножить на 3. Это сколько будет? 2 миллиона 130 тысяч. Правильно? И плюс эти 200 тысяч. Вот и смотрите. Вы заработали 2 миллиона 360 тысяч. С 9 партнерами. Вернее, 12 партнеров всего. 12 партнеров вы заработали 2 миллиона 360 тысяч. Хорошая стратегия, очень хорошая. Вот такой вот наш фонд, очень денежный. У нас настолько деньги здесь, заложено очень много денег в маркетинг, что вы, работая у нас в фонде, станете миллионером это наша площадка World Money здесь всего 5 столов но ребята 6 стол это полностью выплаты но у нас еще есть и третий стол где у нас зеленым светится это выплаты полностью тоже выплатной стол. С первого и с четвертого стола у нас тоже есть выплаты. Всего два накопительных стола. Здесь и есть привязка к первому столу. Без первого стола вы не можете купить никакой отдельно стол. Я вам предлагаю вот такой вариант. Вы покупаете первый стол и покупаете пятый стол. Это 11 тысяч. Первые Три партнера. И почему у меня второй и третий? Первые три партнера вам дают что? Переход на стол выплат. И плюс вы уже получили тысячу рублей с первого стола. Следующие девять партнеров вам что дают? Вы, вам приносят на баланс 10, 30 и 30. Это 70. И здесь вы получили 1 тысячу. 71 тысячу. Итак, 12 партнеров иметь командных людей. Каждому, ну, я имею в виду, каждому пригласить. Это нас 3 на 3. Каждый приглашает по три партнера. И каждый из вас зарабатывает 71 тысячу. Так это еще не все. Здесь есть еще одна конфетка. А конфетка это, ребята, золотое кольцо. У вас с этого места, с первого... За 20 тысяч активируется Golden Ring, золотое кольцо. Вы будете работать только по этой вот стратегии и без конца с каждой... У вас закрылся этот стол, вы получили 71, у вас открылись опять эти столы, они обнуляются и открываются. И вы опять пригласили три партнера, каждый пригласил по три, и опять 12 человек, вы опять заработали 71, и плюс ваш клон улетел на площадку Golden Ring. Так не только ваши клоны будут лететь, но и ваших партнеров клоны. И вы идемте теперь на площадку Golden Ring, и вы посмотрите, что будет происходить на площадке Golden Ring. Если вы будете работать именно по той стратегии. У вас открылся, вы активировался с площадки World Money, вылетели, вы за 20 тысяч сюда, а ваш партнер прилетает, у которого тоже вылетел на Golden Ring, остановится сюда по вашей броне. Под первого вы выставили бронь второму, а с этого места идет что? Реинвест этого стола. И как выставили бронь под второго, а во второго будет реинвестное место, вы выставляете ему сюда. Реинвест именно этого стола выставляете сюда, в этот стол а у первого будет реинвестное место. И вы получаете сколько? 20 тысяч на баланс для вывода. Три ваших партнера, которые выскочили сюда на Golden Ring, вы получили 20 тысяч. Вы там получили 71 тысячу и плюс здесь 20. Следующие три партнера, которые прилетят, или партнеры, или ваши клоны, или клоны ваших партнеров, они прилетят и станут сюда по вашим броням. Они закроют ваше реинвестное место. И дадут переход за 40 тысяч на второй блок, на второй стол. А под четвертого выставляете бронь к шестому. У четвертого будет реинвестное место. И вы опять получаете 20 тысяч. Шесть партнеров выскочили у вас с площадки World Money, и вы заработали сколько на одном столе, там 71 и 71, это сколько? 142 тысячи, и там по 1042, 44, да? Это 144 тысячи, да? И плюс здесь 140, и здесь 40 тысяч, посчитайте. Сколько вы заработали? Да шикарно, ребята. А также будете дальше продолжать. Дальше двигаться. И здесь идет точно так же, как и в первом столе. Третьего, второго, прежде чем поставить, выставляете бронь. Звоните спонсору. Бронь выставляет. А в, эту, в этот стол выставляет бронь спонсор. Под третьего, когда поставили партнера под второго партнера, то у первого будет реинвестное место. Вы опять получили. 20 тысяч, 20 тысяч приплюсовывается к четвертому и к пятому. И вы выскакиваете за 100 тысяч на третий блок. В четвертом выставили брони поставили на шестого партнера. В четвертого будет реинвест. Вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Вы опять 40 тысяч получили с этого стола. Ну а здесь, а здесь это просто денежный рай. Первый, второй реинвест по броне спонсора, третьего поставили у первого реинвест. И плюс 20, 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 делится. 10 клонов летят на первый стол в World Money. Вы представляете, сколько у вас там закроется столов. Один клон за 5 тысяч летит на площадку World Money и 50 клонов летят по 100 рублей на площадку PD. Вот, пожалуйста, а вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам все время будут приносить по 100 тысяч, а по четвертого выставили шестому, а по четвертого ренгет, и вы опять 100 тысяч получили на баланс для вывода. За каждого партнера вы будете получать 100 тысяч на баланс для вывода. Вот так. Скажите мне, денежный наш фонд, да, очень денежный, нет нигде такого маркетинга, как у нас. А, так что, ребят, рассмотрите эти стратегии и сядьте и подумайте, нужны ли вам деньги. А тем где, людям, которым нужны деньги еще вчера, добро пожаловать в наш фонд. А наш фонд, ребята, самый денежный во всем интернете. Нет аналогов а, вообще а, нашему маркетингу, нет аналогов в, в интернете. Нигде вы не найдете такой денежный проект. Поэтому добро пожаловать в мир денег.